5 мая 2022 год, КБЕ-39 регион, установка пластиковых дверей, открытие у нас помещения, стеклопакеты шпрос, все под мягкий наличник, закрыли всю пену, дверь у нас открытие вовнутрь, ручка у нас с той стороны, КБЕ-39 регион.